Ну и наконец-то вы так этого ждали. Увольняйтесь оттуда, кого собираетесь опередить. Вы же пока находились у них работали над своей идеей, верно? Если это не так, то вам придется трудновато, но вы справитесь.